Добрый день! Меня зовут Апо, я являюсь руководителем отдела продаж и компании развития. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Начнем с вопроса номер один. Стретица жилого комплекса Виноград не заморожена. Данный жилой комплекс устроен по 2014 федеральному закону с использованием скрывого На данный момент мы готовим новую финансовую модель по продаже для банка чтобы обеспечить проектное финансирование. В связи с этим продажи временно приостановлены. Сложно прогнозировать, что будет с рынком недвижимости в будущем. На сегодняшний день растут цены на строительные материалы. с этим растет цена на недвижимость. Я думаю, что в скором времени все стабилизируется, и мы останемся на отметке 170-180 тысяч рублей за квадратный. В связи с тем, что на данный момент возникли переборы в поставках отделочных материалов, мы приняли решение сдавать коттеджи при чистовой отделке. но хочу отметить, что с покупателями, которыми уже подписан предварительный договор, условия и обязательства будут выполнены в полном объеме.